Здравствуйте, дорогие мои. Меня зовут Радараст, и сегодня у нас в лучших традициях этого канала комбо-брейкер. Вместо еще одного выпуска про адаптацию, импровизацию и что-то еще такое, сегодня мы нырнем в сторону и в один выпуск попробуем втиснуть несколько мини-обзоров на популярные книги по не очень популярным системам. Вот я зашел на сайт Ехать через RPG, он существует уже давно. Вы о нем, скорее всего, знаете, если не знаете, то почитайте на роли Википедии, есть статья. И хоть он действует уже много лет, но сейчас уже точно, прочно и непоколебимо он вышел на лидерскую позицию по продажам ролевых книг. Есть несколько других мест в интернетах, куда имеет смысл ходить за книгами, но даже если вы будете сидеть вот только там, то почти ничего не пропустите. Хоть и сквозь заметное сопротивление, но мы все-таки уходим из эпохи, в которой у каждого издателя был какой-то свой магазин. Э, вон и владелец Амазона уже как бы стал богаче Билла Гейтса. Ну так и здесь. Хорошо, что есть много сайтов, но ходить на все сил не хватит, а тут все сразу удобно и в кучку сложно. Там же есть и хит-парад самых популярных в данный момент игр. Вот по нему я и пошел с самого верха, безжалостно пропуская то, что вам и без меня хорошо известно. На первом месте вот сегодня, скажем, стоит «Падение Лондона». Это книжка по пятым вампирам. Вампиры и их маскарад – это очень широко известная система. Ну, может, меньше, конечно, чем «Подземелье и драконы». Тут уж как бы никому не справиться. Разве что клонам тех же ДНД, да и то очень ненадолго. Вот На один год у пути искателя получилось. Пятые вампиры это не та игра и не та версия правил, которая недавно на русском выходила. Она лет на 7 новее, вот эта пятая. Но вообще они как бы мирно сосуществуют. Чисто по статистике пятерка юбилейную зеленую версию еще не совсем догнала, но догонит куда она денется. В общем пропускаем. На втором месте дополнение к так называемому континууму троицы. Куда менее известные вещи, на которые мы и сделаем первую остановку. Значит, эта книга вышла буквально пару дней назад, да и система кажется новой, но на самом деле не совсем. Она почти идентична тому, что называлась Эйон, или еще раньше Сайон. Это такой диалект сторителлинга, то есть система, опять-таки, из тех же вампиров, но про космические оперы и такое вот стартреково крейсера галактика -Вавилона пятничное нечто с научной фантастикой в 2120-х годах. Сеттинг существует уже несколько лет, по нему выпускаются разные книги под самую разную публику. Система там на дайспуле, и многие считают ее, если не лучшей в своем роде, то явно одной из лучших. Значит, дайспул это горсть э, кубиков, это такой подход, когда не один кубик кидается, и к его значению идут плюсы-минусы, а куча кидается сразу, и плюсы идут в количество кидаемых костей, а не в их значение. И вот кидается целая горсть, и дальше, если выпало 0 успехов, то вообще все плохо. Если успехов мало, но все-таки они есть, то система дает какую-то там компенсацию, чтобы не совсем грустно было. А дальше, чем больше, тем лучше. И начинается всякая красота с возможностью закупать за лишние успехи особые маневры. То есть еще раз, не сразу надо на этапе заявки уже знать все, что может персонаж сделать оценить шансы на всякие там разоружения, подсечки, еще там какие-то штуки, а в конце уже бросив успешно, уже видя, что у тебя получилось хорошо, можно как бы получить еще доступ такой к дополнительным опциям. Такой вот кунштюк в дизайне системы он э, работает весьма неплохо, потому что, во-первых, сразу позволяет и разгрузить вход в игру, и заметно награждает за удачные броски. Не нужно ничего сразу планировать, мы просто как бы вот атакую, а если уже получилось, то радость вдвойне. Там оказывается тебе еще чего-то такое лишнее дадут. Навыки в троице используются с любым параметром на выбор игрока, с надеждой на то, что ведущий как-то либо будет вносить разнообразие с выбором проблем, либо наоборот с описанием последствий того или иного подхода. Но это уже как бы на практике работает далеко не всегда, это не гарантировано. Что включает в себя само дополнение? Описание там 8 дополнительных миров, десятка новых планет и новой цивилизации Чин. А также всякие дополнительные штуки для использования на этапе создания персонажа. Так как книга только вышла, то полных обзоров по ней пока нет. И единственный коммент под ней это, ну и дурацкая же у вас обложка. На самом деле, могу только согласиться. Вообще, Эйон и Троица, они не сильно, на мой взгляд, радовали оформлением, но тут совсем все плохо. Там такой один космолет повесили наверху, но его просто не видно, потому что поверх него налепили название книги, полностью его закрывающее. И другой еще внизу, как-то странно сделанный, что совершенно неясно по следу и по дизайну, в какую сторону он летит, туда или сюда. И еще две копии его же просто скопипащены под разными углами, там вдали чуть поменьше сделано. И сзади планета, с планета как бы такая, ну обычная, круглая, как бы, классическая планета, но с плоской сеткой шестиугольников поверх нее. И дальше то ли взрыв, то ли там неяркая звезда светит в глаз, и свет от нее никак не взаимодействует ни с этой планетой, ни с астероидами вокруг. В общем, неудачно. Но на саму книжку... Качество обложки, конечно, не влияет. Могло бы повлиять на ее продажи, но вроде с этим тоже все хорошо. Уже статус электрум. Кто не знает, там как бы на этом сайте есть система бейджиков по названиям металлов. и Верхняя четверка, типа там адаманта, мифрила и так далее, она занимает верхние 5% лучше всего продающихся товаров. Следующие 5% это как раз электрум, следующие 10% серебро и еще 10% медь. Таким образом, почти треть всех продуктов получает хоть какой-то бэджик. И всем весело и вкусно. И как бы заходишь, сразу видно, что это э, нижние 70% или это где-то там наверху. Вот. Э, на следующем месте, там э, стоит, значит, вот в сейчасшнем, вот сегодняшнем хит-параде, стоит дополнение к поклявшимся железам, вышедшая вот тоже буквально пару недель назад но уже забравшаяся аж на платиновый уровень. Это уже там верхний процент. Вообще, поклявшиеся железом, это такое темное фэнтези. Да, это еще одно темное фэнтези. Существует оно уже года два, тоже имеет платину, распространяется бесплатно, совсем бесплатно, и описывает не столько сеттинг, сколько конструктор на базе мира подземелий или постапокалипсиса с элементами фейта. Если вам нравятся игры на движке апокалипсиса и нравится фэнтези, и вы не знаете о поклявшихся железом, то очень советую погуглить, найти и бесплатно скачать, почитать. Все ссылки, конечно, я добавлю в описание выпуска в ютубе. Это само собой разумеется. Система поклявшихся железом, которая используется и в этой э, книге, она не совсем совпадает с тем, что было в подземельях. И бросок тут довольно хитрый. Мы кидаем 2D10 и D6 сразу. И D6 плюс стат означает сложность для остальных двух костей. И понятно, что может так выйти, что оба десятигранника получились ниже сложности, и тогда все замечательно. Если только один из них, то уже хуже, там проблемы какие-то начинаются. Не один совсем, это полный провал. Ну плюс еще, так как их два, то на дублях, что-то происходит. Ну, в данном случае ведущий что-то добавляет. Ну или там сами игроки тогда уже по хитрым табличкам кидают. Если они играют без ведущих. В системе много счетчиков. Вроде так называемого там момента, который может быть там от минус 6, по-моему, до плюс 10, означает удачу персонажа в данный момент. И может расти или падать в зависимости либо от бросков, либо в зависимости от выборов игрока. Для всех счетчиков... Для всех счетчиков весьма полезно использовать стандартный лист персонажа. В большинстве игр это не обязательно или даже менее удобно, чем взять что-то другое. Но вот здесь именно так. Лучше используйте стандартный. Сюжетом тоже двигается по счетчикам и можно играть более, как раньше бы сказали бы, нарративно. То есть с акцентом на сюжете. А если сюжет будет, то и все остальное тоже само получится. И столкновение, скажем, тогда можно вообще обыгрывать тоже единым броском, если не хочется сильно его мусолить, и быстро пройти сразу к последствиям. Что это означает? К чему оно было? Кто там кого науськал, куда послал и так далее. А можно наоборот микроменеджмент задрать абсолютно до небес и считать вот буквально каждую спичку. А можно комбинировать. И в этом как раз сильная сторона системы конструктора, когда можно сделать... Вот здесь так, а здесь сяк, и получить идеально подходящую лично вам игру. Именно это дополнение называется «Скважина», и заполнено оно правилами по подземельям, именно вот не с тупо ностальгической точки зрения, типа вот мы подростками гоблинов давили-давили, и на старости лет тоже хотим, от этого у нас и зубы меньше болят, и радикулит не так мучает, и про ипотеку забываешь. А именно с упором на то, что мы вот единым фронтом со стороны правил и всяких табличек, со стороны ведущего и его выдумок, и со стороны игроков и их вклада исследуем какое-то заслуживающее этого исследования место. Полное невзгод и опасности. Главное отличие скважины от какого-нибудь там модуля по пути искателю, или да, вообще любого стандартного мега подземелья, или даже не очень мега, в том, что его можно вводить без подготовки и даже без ведущего. То есть конструктор достаточно многогранный и ветвистый, чтобы обеспечить ощутимое разнообразие. И достаточно ограниченный, чтобы не давать совсем уж случайные какие-то нестыковки. Скажем, даже само создание вот нового места там начинается с задания его темы. И его разновидности. Там, дом, скажем там, с привидениями, или руины, с новыми жильцами, или без, и так далее. На мой взгляд, это очень важно. Важнее всего остального в подземелье, или локации, вообще любой. Это иметь какую-то четкую тему проработанную. На четвертом месте в списке на «Ехать через РПГ» стоит компания «30 ночей» для «Тени бега». Шестой, разумеется, редакции. Мы ее пропускаем как мейнстрим. На пятом и шестом местах снова там Униксы со своими вампирами, а вот на седьмом, на седьмом стоит игра Меч Цифея, тоже появившаяся на сайте буквально на прошлой неделе, и, ну или на этой даже, и добравшаяся пока что только до серебра. Цифей уже несколько лет мель мелькает, то там-то тут как попытка возродить систему Путник, которая уходит корнями аж... В 77 год. И спутника у меня вот такая вот книжка есть в э, коллекции. Она уже, конечно, 96 -го года. Вот. Но вообще это система с очень большой э, и долгой историей, с большой фанатской базой. И тогда это была одна из первых попыток, не уходя совсем в какую-то дикую мухоморность того же Текумеля, дать людям простую и понятную систему. Вроде дыны дышной, но не для фэнтези, а для научной фантастики. В лучших традициях практически всех игр 70-х годов они не настаивали на том или ином стиле или жанре, а наоборот настойчиво твердили, что можно по путнику играть во что угодно, во что хотите. Вот и здесь тоже сразу нам обещают возможность выбора и стройки стилей игры. Это меч и магия, то есть как бы ради сокровища и славы герои сражают чудовище, снимают проклятие. Второй это меч и планета, то есть завоевание варварских планет, это может быть что угодно, от там, хайнлайновских джунглей до э, прогрессорства стругацких. И э, следующее это меч и сандалии. Это такой библейский или такой одиссеевский, скажем, мир с могучими тиранами, мифологическими созданиями и э, там, дол долгосрочными компаниями военными и так далее. Троянскими конями. Правила создания персонажа в путнике и цифеи копируют жизненный путь этого персонажа и являются собственно, ну, фактически отдельной игрой в рамках которой тоже возможны успехи, провалы, смены курса, смены э, ну, как бы, того, что называлось бы классом в других системах. И даже просто гибель персонажа как такового тоже там э, возможна. В мече Цефея, который автор обещал уже давно, можно найти 12 архетипов путей развития персонажа, что в общем-то не так уж много, то есть он как бы старался себя очень и очень э, ограничить. И это, наверное, даже хорошо. Еще там есть система магии на навыках, где-то сотня заклинаний, сотня монстров, сокровища и все такое прочее. Система это основана на броске 2D6 плюс стат против 8. То есть 8 это фиксированная такая сложность. И, в общем-то, не составит никакого труда для освоения для тех, кто имеет хотя бы общее представление о подземельях и драконах. Тут, в конце концов, тоже у нас сила, ловкость, выносливость, интеллект. Дальше, правда, образование, положение в обществе и псионика. То есть, видимо, разницу между интеллектом и образованием им объяснить, кажется, проще, чем между интеллектом и мудростью. Вполне возможно. Вообще, вся проблема Путника в том, что система никак не могла попасть в яблочко за последние уже почти полвека. Каждую ее версию, какие уже есть, от двух буквально страниц до десятков алиантов, ругали или за то, что она была слишком сложна, или что слишком просто Ролевикам, как известно, не угодишь. На восьмом месте, наконец, хоть одна книга под пятую дыны Ду. Я бы ее и так пропустил, но мы с вами еще и за все мыслимые границы времени выйдем. Спасибо за внимание. Если вам хочется попробовать одну из этих игр, а то и всю тройку самим, то ссылки дам в описании. А так не забывайте просто писать вообще, как вам такой вот вообще формат мини-обзора. Нужно, не нужно, на будущее буду знать. Заранее спасибо. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.